Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас покажу, как самому себе убрать боль в спине. Острая, подострая, хроническая. Я уже рассказывал вот здесь, как убрать ее кому-то, а теперь как убрать ее самому себе. Ну, готовьтесь, поехали. Неоднозначную позу и откройте свою поясницу. А теперь... Не до шуток. Теперь будет чуть-чуть больно. А может быть не будет. Своим большим пальцем, либо его дистальной фалангой, либо сделайте костяшку, вот этим вот суставом дистальным тоже. И обозначьте себе зону, где вам нужно отрабатывать свою поясницу. Это крыло таза, вот здесь вот она линия нарисована, и нижние ребра. Вот в этом промежутке у нас располагается... И квадратная мышца поясницы, и приметили спины. Если поглубже подлезть, там подвздошно-поясничную можно нащупать. Не бойтесь, почку вы себе не будете мять. Что делаем? Этим же большим пальцем мы нащупываем этот промежуток и стараемся расслабить свою спину. То есть во время работы, то есть вы не надо ее прогибать, не надо изощряться, то есть самому себе вы сильно больно не сделаете, вы себя пощадите. Поэтому ноги расслабьте, слегка согните в коленях и нащупайте себе вот эту вот зону. Нижние ребра, крыло таза. Тут практически вся ваша поясница будет в доступе. На боку это делать очень удобно, потому что э, верхняя часть как раз-таки туловища вашего будет расслаблена. Большой палец и прям влазите себе туда, нащупываете свои Позвонки. Ну, до позвонков еще нужно достать. Когда здесь будет острая боль, здесь может быть так напряжено, что здесь к ней коснуться будет даже кожи. Поэтому мягко вращающими движениями вперед-назад отмассируйте до углубления, до уменьшения болезненности в этом месте и до расслабления мягких тканей. Пройдитесь так по всей длине. В основном обратите внимание на углы, где таз соединяется с позвоночником и где ребра соединяются с позвоночником. Здесь надо будет немножко вектор поменять, то есть не строго вниз давить, а немножко а, под углом, то есть по диагонали. И эти места отработайте. После этого останьтесь на самой болезненной точке. Вот прям самую, которую ярую, которая не хочет прям проходить а, зону боли, там остановитесь. И делайте, опять же, неоднозначные движения. То есть надо будет таз прогнуть и подкрутить. Еще раз. Прогнуть и подкрутить. Сейчас покажу, как это выглядит в другой проекции. То есть если вы стоите в этой точке, поясница будет следующее движение. Вы ее прогибаете, то есть создаете арку и выпрямляете. Прогибаете, выпрямляете. Итак, отрабатывайте эту точку до уменьшения болезненности. То, что вы утром, возможно, не сможете встать с кровати, сделая это упражнение, вы четко позволите себе встать и действовать спокойно, без боли. Проделайте то же самое с другой стороны. Но если у вас однозначно болит только одна сторона, можете только одну отработать. 5-10 минут отработки позволят вам двигаться дальше. Или же вы идете к специалисту, чтобы он отработал вам причины боли в спине, которые появились. Либо, если нет такой возможности, несколько дней от 3 до 5 работайте дома так со своей спиной, самостоятельно. Если видео понравилось, плюсики ставьте, лайки ставьте, комменты, колокольчики. Ждем до следующих видео у вас.